вот 21 мая 2020 года тепло 25 градусов в тени на солнце гораздо больше речка тренд которая проходит через город бёртон он тренд ну вот. все на улице гуляют загорают Типа пандемия сейчас Ну Понятно, это пандемия, конечно Ну что делать Так, говорится, закон Есть закон он По два человека На, скам этой, на скамейке То по одному Огромный заросли Это ежевики Это просто ужас для Англии Просто ужас Она здесь растет отовсюду И крапива, ну крапива бог с ней. А вот ежевика Ужасно Ой, птичка какая сидит Ох, летела Ну что мы Ловить пока на речке нельзя Здесь действует ограничение С 15 марта по 15 июня Нельзя ловить месяца конечно это очень много и это правило вели лет 150 назад и уже последние 50 лет все стараются оспорить но никак не получается мальки там все видно но пока не получается хотя на каналах и озерах можно ловить круглый год но может быть там на отдельных озерах есть какие-то ограничения но небольшие это говорит о том, что они да, когда-то жарко спорили В основном это были из Оксфорда и Кембриджа По поводу ведения этих ограничительных мер на этой местной реке Что забыли про каналы и озера Ну и вот уже буквально 150 лет ничего не меняется Хотя 60 лет назад, 70 может быть, я даже не знаю точно Где-то 50-е года прошлого века Здесь практически все было отравлено Рыбы в общем-то не водилась. Даже Темза была признана мертвой рекой Парламентом Англии Но потом закрыли производство Потому что если раньше, лет сто назад Это был Китай практически сегодняшний в Англии Здесь везде все производили Все делали для всей Европы, для всего мира то сейчас конечно все это ослабло вернее мало что делают в основном конечно в китае все производят ну, завозить стали рыбу завозить птиц завозить белок ну завезли канадских белок или американских но это не важно они серые но они вытравили всех европейских, рыжих, белых Забили практически Привезли раков Они сигнальные раки как бы У них там красные на клещах, на клешнях красные Красные клешни как-то так. так Они, что интересно, тоже вытравили европейских раков которых вообще практически не осталось здесь. Но самое интересное, что многие люди стараются их ловить и есть. Хотя нужно не забывать, что сигнальный рак может жить даже в канализации. Ему не обязательно чистая вода. Ну также тут утки привозные. А может нет. Но вот цезарки, которые на гусей. Цезарки точно канадские. Хотя сейчас скрещиваются с гусями какими-то домашними лучше Ладненько, пока. Вот. Речка. Ничего, скоро рыбалка начнется. Нет. Потому что было до этого вообще запрещена рыба, любая рыбалка. Только в прошлую среду. Вроде бы Борис. Борис. Аж Борис. Сказал, что можно. И в гольф играть. На рыбалку ходить. Ну, для них рыбалка тоже не то, что для нас. Мы любим всегда рыбалка для нас совсем на другое, что для англичан. Мы любим одни быть на природе максимум двое с другом, также можем и выпить немножко там, ну и закусить. У них здесь другое, они здесь по-другому. Так, я а что говорил про рыбалку, да? Так вот, если наш человек Всегда любит один на рыбалке сидеть, На природе как бы, максимум с другом не кучи Пообщаться с природой, так сказать, отдохнуть Накатить Закусить То здесь другие какие-то Логика другая собирается человек 20 И устраивает соревнования больше наловит типа ловит ловит потом а до этого наверное скидывается э, участие как бы не знаю поскольку потому что не участвовал ни разу но много раз видел скидываются деньги с каждого потом кто выигрышный и поручает ему приз есть, там, первое место второе кто там больше кильки натаскал но хотя здесь килька бывает очень хорошая Голавль, и щука, и угорь И лещ Вот Да и в каналах неплохая тоже рыба Я вначале думал, что в каналах почти ничего нету, а Оказывается, там лещ, и щука, и угорь Как бы по многим правилам Нельзя ее брать Конечно, некоторые не соблюдают Но я не скажу, что только только наши люди, и англичане тоже любят взять рыбу, если она хорошая, если приглянулась, но это, как говорится, все инкогнито. Вот, а так, здесь места хорошие, Единственное, очень трудно выединиться, особенно, когда это практически она по городу проходит, там чуть в сторону, уже центр города будет ну с другой стороны, во многих городах и такого нету. Даже она хорошо, что вся в бетон не залитая берега, уже прекрасно. Тут правда строят против наводнений что-то. Потому что наводнение здесь часто. Вот это все ранней весной. Поляны под водой стоят. Что вода поднимается ну, на метра три-четыре как минимум. Так они все строят. Там написана была табличка, что 30 миллионов выделено фунтов на три года. То, что строят, я как-то даже своим глупым инженером образования могу понять. Дорожки пока не делают, асфальтируют, но не поднимают какие-то ограждения. Вот старая водонапорная башня. Здесь еще лет 300 назад довольно-таки развитое производство было и на специально был прокопан каналов и там все перегружались товары производство все Вообще, каналы конечно здесь интересно они соединяются со всеми городами со всеми местностями можно добраться из одной с любой точки в другую Но они еще были построены лет 300 назад до железный дорог строились конечно рабами которые здесь нещадно эксплуатировали Привозили в Англию Но потом, когда их стало уже дофига Англия решила запретить рабство Ну, все логично Она всегда все начинает запрещать То, что ей невыгодно И типа борется за свободу Только какая свобода, тут непонятно Непонятно, но это в другой раз Щука дохлая Здоровая была о чистки здорово ну, что ты все это съела не то о большой карп плавает ух ты там, если то без кто видит хороший карп. дальше пошел к берегу ух ты прелесть такая не знаю получится меня увидеть кто-то а? прелесть это прелесть, ух, карпик О, карп Прелесть Супер карп Супер На мелководье вода прогрелась уже Они тут нерестились уже или... Уже от нерестились, наверное Ну и щука здесь тоже Рет Другой раз щука Возьмет, схватит карпа Который больше не ее подавится и, и также может сдохнуть. Но ну, жизнь и жизнь. Вот такие вот детская площадка, на которой пока сейчас закрыта. Люди типа строят. Типа 30 миллионов отрабатывают. Ну, может быть что-то лучше будет, не знаю. Посмотрим. Хотя здесь тоже коррупция сильна. И профукают миллионов. Но не всегда могут с людей собрать налоги не всегда все компенсируют Потому что людей здесь навалом Разных И в общем-то все <свят> Стараются заработать Несмотря ни на что недаром Наполеон Говорил об англичанах Что то наци-лавочников Да, но отсюда мы, наверное, уже не увидим Ладно Карп, он утку жрет Утка была, я что-то не понял Еще. А вон он плывет, чемодан Там их двое, они на нерест идут Сейчас попробую с моста снять Ух ты Ну не знаю, пока Пока бежал на мостик зайти Когда-то не делись И Там два карпа были Они просто спариваются, наверное, сейчас А вот эти канадские цесарки которые тоже были заведены в Англию. Которые Ну вот. Это речка. Тренд. Отходит немножко как бы остров здесь. Там старый мост еще с средних, в конце средних веков построен. Может в начале, я не помню точно. Но а там было какое-то сражение еще гражданской войны, когда кромбель с Карлем Пятым, ой, Первым. Он потом их победил. Единственному королю в Англии, которому отрубили голову. Но через время народ опомнился. Кром, Кромвеля вытащили из могилы в Эцмирском Батстве, повесили и куда-то выкинули останки. Хотя табличка там так-то осталась. Но ну, это, конечно, проводсминстер. А вот здесь этот рукотворный канал, который был когда прокопан. И вот здесь как раз заходят и карпы здоровые, и которые даже глубина здесь небольшая. Полметра, может быть. Так вот они даже плавники торчат у них, что они не могут поместиться по уровню воды. Ну вот такое хорошее место. Здесь рыбу ловят часто люди. Мусорят, к сожалению. Всякая мусор вставляют это плохо это ужасно плохо но я вообще беру всегда с собой большой кулек сегодня тоже делал но настроения сегодня нету тащить его а так на рыбалку ходишь с кульком везде все-таки мусор везде Неважно какой то человек национальности мне кажется как его воспитали в детстве бросать бумажки мусорник или куда попало все вот это вообще начинается ну ладно, вот природа хорошая Природа хорошая Тополиный пух Или не по тополиной, не знаю Но пуха много, но тепло Очень тепло Спасибо за внимание Карпы О, три Три штуки карпа Смотри, мне сейчас нерест, наверное Вон, еще четвертый Здоровые какие, а Чемоданы просто Просто чемоданы. Ну, не знаю, получится близко и увидеть меня скроется. но хотя никогда не сейчас не ну, Пофиг это все. Не помещаются. Здесь глубина-то маленькая. О. Обалдеть. балдеть. Ну, он плавает так. По двое, по трое. Ну да, нерест, нерест. Нерест. Вот. А ловить нельзя сейчас, да побавишь такую штуку. Неизвестно как вытянуть ее. Ну, сколько их? Вот штук пять-шесть хороших таких. Да. Мечта. А здесь, кстати, какой-то парень. В газете даже. Несколько лет назад поймал карпа килограммов на 60, наверное, не знаю. Да, прелесть. Вот такой вот у них игры. Да. вот сверху снимать, надо было камеру взять, которая под водой снимает. Было бы интересно. Сейчас не такие даже, не так пугливы. Ширует. Места мало просто места мало О! нечет и кроме ух, ух. Как они тут все ходят ходуну ходуну не один сразу несколько да, самку нашли и куча самцов не, ужас ну ладно кстати можно смотреть бесконечно ну, просто не очень хороший ракурс он они плавает о чемоданы плавучие чемоданы блин не знаю будет ли видно что-то на видео но это же просто ужас кошмар какие кошмар огромные огромные карпы огромные о. просто офигеть дети ну, Даже я иду и они не очень боятся меня Ну как Ну интересно интересно. Ну, видно там Они ходят ходу Тут стадо их целое Стадо Хорошие карпики Хорошие Но Просто прелесть Просто Он Подходит к самому берегу ко мне подходит, я стою тут метр-двух О, лерсть. Обалдеть Мечта рыболова Мечта рыболова Мечта Поймать такого Нет. Ремонтируют дороги Трагедия Пабы не работают Некуда сходить Просто ужасно. Обменный пункт Тоже не работает у меня деньги, если куда летишь. А куда сейчас лететь? А никто никуда сейчас не летит. Все дома, но деньги снимают. Таска. Таска. Пап. Райзерспун. Хорошая, кстати. Сеть. Пабах, но закрыто все. старые еще новости в принципе здесь нормально по сравнению с остальными здесь были у меня не... нормально а этот работает тоже да я помню даже он первый, 1 января работал с утра что странно да у всех пух ладненько это хорошенький пап Хороший. тоже закрыто все закрыто таска только в магазине можно взять И сидеть либо на речке либо в гардене себя либо тупо дома но сейчас тепло лучше в гардене большой конечно плюс в старых домах все-таки есть гардероны, в новых домах уже нету. И там как-то хитро поделили, но что другой раз там 2 на 3 метра уже не то.